Должник прав. Удобный сервис по решению проблем с долговыми обязательствами. Для продолжения работы заполните анкету. Это нужно, чтобы наши специалисты изучили ваше дело, учли все нюансы для комфортного прохождения выбранной вами процедуры. Нажмите «Приступить к списанию долгов». В первом блоке, пожалуйста, проверьте, чтобы в фамилии, имени, отчестве не было опечаток. Укажите пол и нажмите кнопку «Далее». Укажите данные о финансово-имущественном положении. Если у вас нет дохода, удержаний и имущества, напишите в поле слово «Нет». Нажмите «Далее». Укажите данные по кредиторам. Если у вас более одного кредитного обязательства, начните заполнять данные по первому кредитору. Ниже появится кнопка «Добавить еще». После внесения всех кредиторов нажмите «Далее». Внесите паспортные данные. При заполнении адреса регистрации в поле укажите регион, город, улицу по месту прописки и фактического проживания. Нажмите «Сохранить» и «Отправить». Напишите в личный чат своему юристу о заполнении анкеты. Поздравляем! У вас есть доступ ко всем возможностям сервиса по решению проблем с долгами «Должник прав онлайн». Наша команда профессионалов может приступить к работе и избавить вас от кредитного бремени.